Всем привет привет Вы на канале Вот gsn и сегодня мы будем с вами заценивать фцм 50t обсуждать почему мы это делаем заценивать его броню его возможности в бою Ну и соответственно все что касается данной машины и в принципе необходимости либо рациональности я бы сказал так траты ваших денежных средств на приобретение данной машины для начала что хочется сказать мне под видео часто пишут по поводу того что я слишком часто прошу чтобы на канал подписались поэтому я вас сегодня удивлю я не буду вам говорить по поводу того, что от ваших подписок зависит судьба канала, не буду говорить по поводу того, что мне сложно конкурировать с другими ребятами, которые делают обзоры на машины и уж тем более я ни в коем случае не буду говорить вам что на моем канале на сегодняшний день уже практически 500 видеообзоров, честных видеообзоров на товары и на технику в магазине, причем все они разложены в плейлистах, в которых можно интуитивно разобраться, поэтому ребятушки ничего вам говорить по поводу подписок не буду просто хочу посмотреть на результат итак, FCM50T что собой машина представляет это тяжелый танк по размерам, ну а по своей броне это безусловный картон. Сравнивать его с другими машинами очень сложно. По одной простой причине, потому что обратите внимание, сколько их. Я выбрал все машины, которые не обладают ну, барабанами. Это просто цикличное орудие. И вот посмотрите, какая простыня получилась. Вот что ты здесь заценишь? Ну реально. Поэтому, ребят, я всегда и говорю, что заценивать машины в таблицах возможно. Но только тогда, когда есть похожие машины. Ну а когда машин очень много, то смысла в этом нет ровным счетом никакого. Что мы с вами реально можем заценить? Мы с вами можем заценить отсутствие брони у данной машины. Как я уже говорил, по размерам это тяжелый танк, по броне средний танк. Именно поэтому очень сложно отыгрывать на данном аппарате. Есть кепка, которая пробивается просто на ура, и она огромная. Есть практически картонная башня с броней 80 миллиметров там дальше какие-то приведенки, но тоже несущественно. Вокруг маски орудия типа что-то темно-оранжевым цветится но все-таки, ребят, 170-208, как бы никто сюда особо, это разве что рандомно, да, прилетит, а, но ну, отдельно сюда целить-то никто не будет, потому что есть огромный вот этот вот верхний бронелист, который с учетом приведенки 143, а без нее 120, ну а нижний бронелист, вообще, мама моя дорогая, 50 миллиметров Ну, бортан, сами видите, тоже ничем особо не отличаются, но то же самое и что касается кормы. И вот теперь представьте себе, что вот эта вот огромная огромная туша, она заезжает в бой. Понятное дело, что все начинают его разбирать по запчастям, а тебе что-то противопоставить сложным? Что касается орудия, ребята, давайте заценим э, характеристики орудия и посмотрим на самые важные вещи, которые можно заценить по таблице. Ну, а остальное будем смотреть в бою. Давайте будем смотреть сначала по углам склонения. Минус 8. Типа приятно должно быть, но, как я уже говорил, башня броней не обладает. Верхний бронелист, как ты там не становись, все равно пробивается. Поэтому толку особого от этих минус 8 в бою нет и не будет. Что касается урона. 225 единиц при пробитии 250. 15. Это нормально, это хорошо. И нормальное время сведения 5,5 секунды, ты действительно часто бросаешь снаряды, если на это есть возможность. Но, ребят, стоит отметить, что вот этот вот ДПМ, заявленный в 2.435, очень сложно реализуемый. Потому что ты крайне неживучий в бою, как я уже сказал, по тем причинам, что ты просто огромен, но и броней не обладаешь. Что касается времени сведения и разброса, здесь, в принципе, все в пределах нормы. Время сведения чуть-чуть великовато, но по ощущениям в целом играется нормально. Теперь, ребят, давайте будем... Заценивать машину и сразу мы обсудим с вами вопрос, почему мы это делаем. Мы это делаем по одной простой причине, потому что машина на данный момент в Steam продается в составе набора. Вот если вы знаете, что такое платформа Steam, если вы не знаете, вот ссылочка на мое видео, заходите, посмотрите. Так вот, ребят, в Steam сейчас данная машина продается за 2 доллара, 2 бакса за премиумную машину 8 левела. Что бы вы мне там не писали, что бы вы не говорили по поводу того, что ФЦМ это унылая, э, ну дерьмовая там какая-нибудь, совсем захолуслая старая машина, которая даже даром вам не нужна. Окей, хорошо, даром она вам не нужна, но за 2 бакса, ребят, вы получаете не просто ФЦМ, а давайте переведем сначала 2 доллара в золото. В лучшем случае 2 доллара это 2000 золота, это в лучшем случае при грамотном, хорошем, качественном донате. Так вот, 2000 золота вы можете получить, задонатив в игру 2 бакса. Или в стиме можете купить себе за 2 доллара, то есть за 2000, доллара, 2000 золота, вы можете купить себе на данный момент. ФЦМа, 30 дней прем-аккаунта, миллион серебра. И по 100 эпических, ребят, нередких, необычных, по 100 эпических бустеров каждого вида, кроме золота, соответственно, и э, бустера перезарядки оборудования. По-моему, ребят, набор довольно неплохой. К нему плюс еще идет на вот этот вот камульфляжик, который сейчас на мне надет. На вот этот камуфляжик 10 сертификатов, то есть вы можете одеть не только ФЦМ, но и другую машину. А, точнее, еще 9 автомобилей в игре вы можете одеть вот в этот вот графит. И плюс к тому вы еще получаете, кому интересно, кому нет, аватарчик, который называется шлемофон. За все вот это перечисленное вы отдаете 2 доллара. По-моему, цена более чем приличная. Я имею в виду не в смысле в кавычках говоря, а реально приличная цена. Всего лишь 2 бакса за лям серый, 30 дней према и по 100 бустеров. По-моему, ну просто красота. За 2000 золота порой вы даже этого не купите. А здесь вам в нагрузку еще и дается ФЦМ. Пускай даже и унылая, устаревшая картонная машина. Возвращаемся к ФЦМ. Машина едет очень бодро, очень классно. И в отношении подвижности у меня к ФЦМу вопросов нет абсолютно никаких. Вопрос у меня есть в отношении брони, которая вот сейчас показала себя не в лучшем виде. Как видите, в башню мне прилетела, Это было крайне неприятно. Причем забросили мне абсолютно без печали. Вот сейчас опять мне прилетело уже на чуть больше. Короче говоря, ребят, машинка очень неживучая. И, безусловно, на данной машине имеет смысл отыгрывать именно осторожно. Потому что, если вы будете играть неосторожно на данном аппарате, вы, в принципе, только горе нахлебаетесь. Ну и, соответственно, удовлетворения от игры получать не будете. Что же касается грамотного отыгрывания на ФЦМ, то при грамотном отыгрывании на ФЦМ, а да, ребят, он есть. И самое основное, это сейвиться на нем и работать вот так, как я сейчас пытаюсь работать из-под кормы заезжать куда-нибудь в тыл, то на ФЦМе можно довольно неплохо показывать себя. Что касается результатов фарма, мы это обязательно сейчас с вами посмотрим по результатам боя. Но благодаря своей вот этой вот кайфовой подвижности, и я бы сказал очень, но ну прям очень приятному времени перезарядки и точности орудия, ФЦМ все-таки не настолько прям унылое дерьмо, коим его все рисуют и все называют. Да, безусловно, если смотреть на ценники, за которые порой ФЦМ появляется в магазине игры на продаже, да? То, понятное дело, что отдавать за него, допустим, там четыре с половиной тысячи, три с половиной тысячи золота, это перебор. Но Вернувшись к теме нашего с вами разговора, а именно к тому, что данная машина продается всего лишь за 2 доллара, да еще и в составе э, довольно-таки жирного набора, в котором вы можете поживиться с серебром, бустерами и подобными вещами, ну машина в целом довольно неплохая. Как сейчас я ВЗшку не пробил, я честно говоря не понимаю, вроде бы по всем канонам должен был отнести его в ангар. Но, к сожалению, не получилось. Как я уже говорил, пробивают машину просто-таки на ура. Верхний бронелист шьется. Ну и, соответственно, никто не будет выцеливать какие-то другие более там... Маленькие места серых зон Хотя здесь их нет Здесь просто есть серая зона Одна большая для всех И ну, немножечко где-то как-то вокруг маски орудия Встречается броня Поэтому, ребят, отыгрывайте осторожно Ну и пытайтесь как можно подвижнее быть в бою Не стойте на месте однозначно Потому что ваши размеры вам этого не позволяют 2776 2800 будем говорить Урона я смог нанести Сделал два фрага Чем помог команде одержать победу в данном боем. И что касается результатов по фарму, то с учетом того, что я... Э ну, там есть у меня снаряжение, амуниция и так далее Со всеми вот этими вот затратами С учетом активированного према Я получил 77,5 тысяч серебро Хорошо это или плохо? Да, безусловно, это не фонтан Но в целом, ребят, это прикольно, это нормально И с учетом того, что вы еще можете активировать у себя бустеры кое у меня активированы не были, если я правильно помню Вы, в принципе, получаете себе за 2 доллара машину Которая а, плюс-минус фармит Ну, будем называть вещи своими именами кто-то скажет, что я топлю сейчас за то, чтобы донатить в игру или там в Steam. Нет, ребят, я просто высказываю свое честное субъективное мнение по поводу дешманского прем-танка в составе классного набора. Вот и все. В команде первое место по урону, ну чего еще, нормально, все окей, мне понравилось, и катка довольно-таки удачная. Да, безусловно, не все бои будут такими, но в целом, ребят, ну вот как я говорил, у меня бустеры не включены, но в целом, ребят, ФЦМ можно реализовать. Главное просто не рассчитывать на то, что данная машина должна играться как любой другой средний танк. Допустим, не ждите от него а, рандомных рикошетов, как у Химеры, не ждите от него бешеной скорострельности, допустим, как у Центуриона, или не рассчитывайте на там бодренькое добирание всех, кого попало на проге 46 Вот просто найдите себя на FCM 50T и поверьте, вы сможете получать удовлетворение данной машины. Ну а за те деньги, за которые продаются уж тем более. На данный момент, ребят, у меня все. Покупать или не покупать, как обычно выбор за вами. Мое дело показать вам честный обзор на машину такой, какая она есть в руках среднего танкиста. Я никого не учу играть, я просто показываю, что вас ожидает, если вы средний танкист или новичок в данной игре. На данный на момент все. Всех благ, всего хорошего, мира, ну и как всегда, спокойствия. Пока-пока.